Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог покупки Вайлбериса Озон. Очень интересный ромабокс с сайта рандеву. Итак, поехали. Покупочки Вайлберис. Это у меня Крестюшку уже распаковала, показывала вам такую мочалку, заказала Жене такую, потому что понравилось, потому что классно, тянется действительно, очень удобно спину тереть, где не достаете до участков, до ручки, ручки пока вроде держатся, не отрываются, но очень неплохие отзывы, и цена адекватная, я за 180 с чем-то себе брала, у меня ментоловая, а Женя взяла такую зеленую, 140 уже подешевела, Вот артикулы все оставляю на Дзене, так, по мочалке, она действительно жесткая, она очень классно вспенивает, прям вот хорошо вспенивает, я ее намочу, нанесу мыло, в основном сейчас мою с мылом вот этим, от Агафьи, очень люблю, вспеню, вспеню, вспеню, как следует и все, в супер, пены много, замечательно, очень хорошо шлифует, кожу скрабирует, но не травмирует, то есть она жесткая, но не, не травмирует. Все отлично в этом плане. Ксюшка сказала, я что, не человек, заказывайте мне тоже такое, поэтому сейчас закажу Ксюшки тоже в каком-нибудь другом третьем цвете. Так, дальше взяла вот такие губки. Я в основном мою посуду сейчас губками «Фоберлик». Но что-то вот ну, не нравится. Мне все равно, как они моют. Мне ими неудобно, допустим, вот бутылочки мыть. Вот это вот формой, то, что они такие плоские. Да, вы поняли, про какую я про желтую У меня их три штуки. Но нравится то, что их можно в стирку кидать. То есть я где-то через день, а иногда и каждый день их кидаю в стирку. Они у меня стираются, чистенькие вылезают. Все отлично. Вот в этом плане удобно. Но захотелось чего-то новенького. Решила взять вот такие вот губочки. Черненькие. Для посуды набор 10 штук. Цена вообще интересная. Они прикольные, они классные Вообще такие губки люблю, они есть такие желтые да? В основном в продаже везде А эти черные, то есть э, Позиционируют себя, сейчас такие губки Все продают, типа Мы уменьшаем с вами визуальный шум да, И они лаконичные, такие классные Но тут один прикольчик, я сейчас покажу она Уже одна в использовании, пару дней Да, она смотрится классно, она подходит, она действительно Создает визуальный шоу, все здорово Но вот эта штука, но она не черная Передает вам камера, она с зеленцой То есть получается в процессе использования Немножко краска слезла И вот здесь видно немного зеленцой Не критично, да тем, тем, тем не обманывают Такие вот замечательные матрешки Взяли крестюшки, у нас есть, но они поломались Порастерялись, еще Ксюшины матрешки Я посмотрела отзывы тоже и взяла Это прям дерево-дерево И такое ощущение, что это выжигали выжигали, а кое-где местами краска такая, знаете, натуральная и более-менее приятные лица, потому что сейчас матрешки такие делают, без слез не взглянешь. Мы эту тоже уже поломали. Крис разбросала, я наступила. Здесь их пять. А в разных цветах у продавца они есть, в разных дизайнах, но милые лица вот милые лица практически нигде не встретишь таких страшных матрех делают просто ужас, одна деталь у нас потерялась она прям вот на ощупь, дерево-дерево ну хорошенькие, добротные матрёшечки как бы все сделано аккуратно, все здорово я в последнее время вообще очень люблю деревянные игрушки для детей и стараюсь если что-то и покупать, то вот из дерева вот, детали все порастерялись. Одну я раздавила уже благополучно, а так их пять штучек. Вот это самая маленькая малышка. Тут лицо-то, конечно, не очень. Тут вот выжигали как могли. Вот это, которая вторая. Такая же третья и четвертая. Вот куда-то они у нас уже порастерялись. Это вообще, это бесполезный номер что-то собирать. Все равно куда-то разбросается, куда-то денется. И матрех всех потом не досчитаешься. Озон. Заказала свою любимую маску Агафью. Освежающая экспресс-маска для лица, которая вот классно с утра сгоняет отёки, выравнивает тон. В общем, любимая. Я без нее уже свой утра не представляю. Вот честно. Летом я вообще на каждодневной основе с утра делаю, потому что прям вот ну круто. Она охлаждает, она пощипывает, она круто работает на самом деле. Здесь было три штуки. Одну уже я отнесла в использовании в ванну. А на Озон в последнее время часто бывает интересные акции. То есть один плюс 1, плюс 1 равно 3. Вот то же самое было с этой маской. То есть... Каждая вышла по 60 с небольшим рублей. Это вообще копейки за нее. Я дешевле никогда не видела. Поэтому можно бдеть. Да? Что-то бывает дешевле на Валберс, что-то на Зоне. На Валберс она стоит как космос за 200 и даже за 300. А вот на Зоне три штучки по 60 рублей каждая. Я считаю, это вообще классно. У меня теперь запас большой. Далее это точно хватит. Здесь расход минимальный. Ее здесь много. 100 мл. Ваш вообще любимейший продукт. Пришел заказик сайта к здесь Рандеву, здесь Аромабокс. Аромабокс номер 66, комплементарный аромат. Знаете, взяла из-за одного аромата, потому что очень хочу ее протестировать. Девчонки в Телеграм хвалили, это Томфорд Ластерри. Вот очень мне его хотелось протестировать, и сейчас все по порядку расскажу. Первая у нас с вами центрик Молекула, вторая, она мне нравится, но больше я люблю первую многие знакомы с этим ароматом, да. А второй у меня тоже был. Я его тоже тестировала. Классный аромат, тоже комплементарный. Они все комплементарные. Точно интересно. Он, кстати, похож на вторую молекулу. А третий аромат у нас с вами по Это на любителя 540, да, а который для кого-то пахнет бинтами, для кого-то Глинтвейном, кто-то от него в восторге. Мне он иногда нравится, иногда нет. Я вам уже говорила, что он звучит гораздо красивее. Если распылять его облаком, под это облако вставать, он уже никаким бинтами не отдает. Да, Дальше Каджаль, по-моему, в первый раз я его тестирую, тоже достаточно интересный аромат, М -м -м. тоже комплиментарный, сладенький и, знаете, немножечко ягодный компотик прям чувствуется, и круто шлейфит, я их все уже очень долго ношу, Келян у меня есть вот этот белый в а, большой версии, очень интересный, тоже комплементарный аромат, вот уже, наверное, флакончик заканчивается, он универсальный, он универсальный, он нравится практически всем, но там какой-то нотки изысканности, не могу сказать, что есть. Так, потом у нас с вами шестой аромат, не буду коверкать, да, язык, вот, вы все видите, так, это Киля, вот он, он, так, я уже забыла, сейчас обновлю впечатление. А, классный, вот этот классный, вот этот классный аромат, очень интересный, сладкий, с нотками каких-то цветочков. И чуть-чуть фруктиков. Он очень интересный, он очень нежный по шлейфу. Изначально он прям бьет в нос. Нет, потом очень нежно раскрывается. Красивый, комплементарный, действительно интересный, нежный, даже более весенний. Так, и последний у нас с вами молекула, пинг-молекула. Спорный аромат, на самом деле. Я его носила, девчонки, и здесь молекулы, база, она уходит на второй план. Вот здесь у меня почему-то какая-то мыльная основа. А, да, с розовинкой, даст такой вот нежнятинкой и прям вот какой-то как гель для душа или мыльные пузыри. Вот чем-то вот этим пахнет, аромат не мой. И, собственно говоря, тот, для чего все это затевалось, это он Лас Черри покорил. Покорил девчонки. Спасибо, что рассказывали про него в Телеграм. Он просто великолепный. Я его так полюбила. Буду обязательно брать большой он шикарный. Он, знаете, он такой вот дорого-богато. Здесь вишня. Я думала, что мне не понравится на самом деле, потому что ну, вишня вишня сейчас будет какой-нибудь вишневый компот. Фу, нет. Нет, здесь такая вишня изысканная. Она такая интересная. Она со смесью какой-то вот здесь, мне показалось, присутствует какая-то химическая нотка по типу молекулы первой. Вот во второй она не очень приятная, смоленистая. А в первой молекуле вот такая вот есть химическая нотка, с которой смешали вишню. Вишню такой сочную натуральную изысканную богатую красивую то есть этот парфюм он не раскрывается никаким компотом вареньем вишневым и так далее он звучит очень дорого очень интересно шлейфит вообще изумительно прекрасно стойкость тоже потрясающая я прям вот его нюхаю, нюхаю, нюхаю. Мне нравится. Интересно, как будет раскрываться еще сейчас мороз на улице. Надо обязательно на верхней одежде попробовать поносить. Но я прям влюбилась. Мне очень нравится этот аромат. Он действительно будет вызывать восхищение. У вас будут спрашивать, что на вас за аромат. Он очень крутой. Мне понравилось. Вот за что люблю за Возможность протестировать ароматы, сделать для себя вывод. Не брать просто так что-то вслепую, да, а уже понять, поносить, распылители. Опять же, это мега удобно. Потому что аромат именно при распылении себя раскрывает. Они, когда мы пробника палочкой наносим да вообще очень тяжело понять что почем как и почему поэтому я обожаю вот этот формат я вам как всегда скидку 10 процентов оставляю промокод пропишу в инфобоксе проходите пользуйтесь смотрите какой хотите аромат какие вам интересны, какие давно мечтали попробовать и вот носить на себе можно долгое время пробника хватает надолго можно понять стоит как бы тратить деньги на полноразмерку или все-таки нет. Вот, вот за это люблю эти аромобоксы. Вот такая красота. Покупочки Валберс азон Озон. Ксюшки до Теперь пришла. Все то же самое, только в сиреневом цвете. Теперь у нас у всех одинаковые мочалки. Всем понравилось. Ручки. Зеленые ей в школу, они им что-то пишут, это с Озона. И девчонки, главное просто. Мы даже с работника пункта выдачи Озон просто обалдели. Я заказала три лампочки холодный свет в зал. Пришло 9. Во-первых, и так дешево, на Валберс дороже. Я, я не ожидала, она сама удивилась. 235 рублей цена. 235. Я уже такие лампочки брала. Это бренд Рексант. Мне они понравились. А, стандартный цоколь. У них миллион вообще лампочек. Выбор большой. Как бы цоколи разные, форма разная, все как хотите. Я взяла холодный свет. Это у нас с вами 6500К. Я уже их различаю, научилась. 4000К это нейтральный, теплый. 2700 это теплый. Да, 100 Вт, пять У меня до этого чуть побольше были. Взял они вот несколько миллиметров. плюски прям торчат. Поэтому взяла поменьше. Тому возьму три штучки. Попробуем, вставим. Если понравится, возьму еще. Взяла три штучки, девочки. 9 лампочек. Три упаковки за 235 рублей. У меня шок вообще. Мы с ней улыбались Она быстро заказала себе работник пункта выдачи. И мы решили... Что, ну, может быть, у них какой-то глюк. Я не знаю. Ну, потому что, ну это вообще, это, это очень дешево. Одна нормальная лампочка такая стоит 235 рублей. А тут 9 штук. Вот так. Ссылки все на Дзен, как всегда, оставляю. Ссылки а, на Зон и артикулы на Велберис. Ну, и на этом все. Мои, хороший ролик буду заканчивать. Все полезные ссылочки в инфобоксе, в том числе промокод на рандеву. Всех люблю, целую, всем пока-пока.